Стол поворотный, горизонтально-вертикальный тип 5040 TSL-100 с ручным приводом предназначен для деления на части, установки углов, кругового фрезерования, сверления, торцевания и прочих подобных операций на фрезерных и прочих станках. Диаметр планшайбы стола 100 мм. Лимп планшайбы проградуирован на 360 градусов. Передаточное число червячной пары поворотного стола 1 к 72. Таким образом, полный оборот планшайбы будет совершен за 72 вращания рукоятки, а один оборот вращания рукоятки повернет планшайбу на 5 градусов. Лимб маховичка размечен пятью повторениями по 60 минут и с помощью нониуса можно получить точность в 10 секунд. Стол имеет фиксирующие стопоры. С помощью переходного фланца на стол можно закрепить токарный патрон диаметром 80 мм. Выступ на фланце и отверстие в столе после сборки позволяют обойтись без дополнительной центровки. Кроме горизонтального, эти столы можно располагать и в вертикальном положении. При этом для выполнения работ заготовку можно центрировать с задней бабкой. Сняв маховичок, и установив делительный диск, можно облегчить и ускорить процесс простых делений. Сквозное отверстие в планшайбе с передней стороны имеет конусную часть с конусом Морзе-2. Сюда с необходимой точностью можно устанавливать центрирующие и зажимные приспособления, а также измерительные приборы. Этот маленький столик имеет все возможности большого стола.